Всем привет! Друзья! Сегодня продолжаем. Сегодня 13 число на дворе, 13 ноября 2018 года, и сейчас вы видите нового нашего этого робота, которого показывал в предыдущем видео, его работу его доходность. Сейчас время текущее по Москве 13.03, тут не совсем правильное время стоит, но, тем не менее, 13.03, и мы его запускаем вот вы сейчас видите первую транзакцию и потом после сегодняшнего дня я опять таки же выложу его на этом же канале также будет под видео описание робота и также будет ссылка на файл истории работы данного робота вот. как вы видите сейчас текущее время на платформе 10.04.02 вот она идет текущее время работы робота вот. вы видите сейчас что статусы все стоят паузные то есть система анализирует вот видно внизу идет «Анализ Маркет», вот. на эти все вот эти штуки можете не обращать внимания, они просто по умолчанию здесь стоят, да, их можно настраивать, все, но, как бы, они просто тупо стоят здесь, вот, а, робот работает по своему собственному алгоритму, который сейчас скрыто находится в левой части экрана, вот, это внешний робот для сайта Binary.com, для тех, кто еще не знает, ну, все, в общем, я его запустил, ставлю на паузу, и потом покажу результат по окончанию его работы. Так, еще раз всем привет, а, кто смотрел первое видео, и сейчас у него второе видео, второй день работы робота. А, робот проработал сегодня, сегодня у нас 13 число, 13 ноября 2018 года, как и обещал в первой части сегодняшнего видео, да, Что а, покажу его результат. Результат. А, проработал он 7 часов 12 минут, а, текущее время 17.16, это время платформы, вот а, Результат, баланс на текущее время Вот он у вас перед глазами Профит 172 доллара 14 центов а, Total won 279, Total loss 269 Ну, 50, там, винрейт 50% вот, Максимальная просадка 228 была достигнута В самом начале а, запуска этого робота Буквально как только я остановил, поставил на паузу Мы решили, скажем так, а, попробовать, а, что будет с этим роботом Если мы нагрузим операционку для того, чтобы нагрузить операционку, мы запустили 10 браузеров Google Chrome. В каждом из 10 браузеров мы включили по 10 ресурсоемких вкладок. Ресурсоемких это Stock, stock Times 24 часа, то есть время 24 часа, которое показывает время на мировых биржах. Вот он достаточно сильно грузит операционку, этот сайт, то есть собирает много памяти, поэтому по 10 вкладок в каждом из браузеров мы запустили. Это Windows 7, кстати, на Windows 7 идет работа этого робота, вот, и да, очень круто он подсадил э, операционку, так что наш робот не успевал и анализировать, и э, адекватно работать, и он там круто просадился, но вы это увидите по э, вложенному, будет ссылка под видео, ссылка под видео будет, <coughs> там будет excel файл на google диске, первая страница у него будет, это данные за вчера, и за сегодня, на второй странице будет сводная таблица, которая будет учитывать и вчерашний, и сегодняшний день. Все подписано, все оригинально, все живо. Вот. А, все работает на живом счете. Сейчас вы видите вот в этой, скажем, в этом окошке, как работает робот, то есть что зелененькая плашка была, она быстро меняется, то есть становится красная, если убыточно, а если зеленая, если то прибыльно. А вот как вы видели, закрылась плюс 100, валатилити 100 индекс. Вот. Ну, сейчас если сработает на каком-то из а, этих вот а, окошков, выскочит а, зелененькое или красненькое, я открою и сразу увидите а, всю эту ситуацию. А, кто хочет задать вопросы мне напрямую, наверху вы видите e-mail. E-mail сейчас восстановлен не знает или кто не следил за каналом нас очень долго не было в эфире потому что ямая была взломан ушными ребятами хакерами хакерами вот. причем мы знаем откуда все то есть какой страны но ну, к сожалению ни одна полиция ни одного города и страны куда мы обращались они к сожалению не смогли ничем помочь вот. не смогли найти но тем не менее мы смогли отследить IP и так далее но ничему это не привело в общем то есть, ввели очень большую сумму денег со счета. Думал, что опять на грабли такие не наступлю, но наступил, и нас очень долго не было в эфире. Вот. Надеюсь, сейчас эта ситуация исправится. Ну, во-первых, тяжело достаточно переносился этот момент, потому что там, на бинарные опционы я вывел, завел деньги. А, снял с фьючерсов и снял с американских акций, и снял с опционных денег с московской биржи. И завел их на бинарные опционы все абсолютно. Вот. И как-то так «удачно» в кавычках. А, робот. Вернемся к роботу. Ну, обещал сказать, что скажу в одном из видео, что за видос у нас приключился. А, так вот, желающие задать вопросы и так далее, пишите. Всем отвечу. Но, как правило, отвечаю в вечернее время а, и один раз в день. То есть. То есть не совсем оперативно, но по возможности. Вот у нас открылась сделка, пока в плюсе. Как мы видим. Пут. сигнал, нет. В минусе в плюсе. Но в минусе закрылось. Ну, давайте понаблюдаем потому что видео тоже подгрызает а, оперативную память но посмотрим как он сейчас в режиме онлайн до какого колена он дойдет ну, видео на этого, на этого робота к счастью влияет меньше всего да, потому что оно не так круто загружает оперативку но полегче робот, но если будут открыты у вас браузеры, на ваших компьютерах будет много-много много вкладок, а, то я могу вас заверить, у вас он будет долетать и даже... Ну, больше вряд ли, но то, что до этого уровня дойдет, это точно. То есть мы проэкспериментировали, но мы экспериментировали своими деньгами, поэтому вам бояться ничего. Вот сейчас удобно так подкрашивает цветом, показывая сразу, где у нас в плюсе мы или в минусе. Сейчас, к сожалению, к сожалению мы пока в минусе. но видео я стараюсь не снимать долго на реально на живом счету потому что счет как говорится не резиновый вот О, уже интересно как говорится ой ёжечки давай <laughs> нормально, нормально учитывайте что работает видео как я говорил оно особо сильно не грузит но мы так не экспериментировали. Вау! Надо ребятам сказать программистам. А, да, круто, конечно, все равно подсаживать видео. Но тем не менее, вы видели все это в режиме реального времени. А, выложу, я сейчас закончу записывать этот ролик, уже 8 минут. Работ... Всю историю, всю историю по этому роботу мы будем каждый день складировать э, в файле, который будет в ссылке под видео. Заходите, подписывайтесь, ставьте себе за в закладки, периодически просматривайте. Возможно, будут обновляться э, дополнительные страницы в файле, то есть, может быть, графику какую-то вы выведем. Э, в принципе, сводные таблицы это позволяют делать. Вот. Но так как там еще некоторое свойство этой таблицы в том, что... Мы разбиваем доходность по всем этим открытым инструментам, которые вы сейчас видите. Можно их увеличить, количество инструментов, вот. но это специально работает робот исключительно на индексах. Вот. Можно поставить валюты, можно поставить все, что угодно, который поддерживает broker Binary.com. Вот. Единственное, что ставки идут э, строго по параметрам выше-ниже, вот, и никакие другие здесь не используются и использоваться не будут В этом именно в этом роботе. У нас есть другой робот, в котором можно очень разные стратегии применять, но это мы позже его анонсируем, ну, вот, следите за выпусками, подписывайтесь на обновления, ставьте тут внизу есть, там внизу есть такой а, звоночек, а, подписаться на уведомления, получать уведомления о каждых обновлениях, вот, постараемся мы это делать, если не ежедневно, то хотя бы, ну то хотя бы каждый день, вот, если, конечно, получится, вот, между делом, а так, робот работает на ВПС вот, и, собственно говоря, достаточно доходно, вот, запомните вот эти цифры, макс это максимальная просадка 228 сегодня, 12 числа, потому что мы нагрузили операционку, винрейт uh, также 50, как и вчера, uh, Total one 285, 282, то есть суммарно 600 сделок, 600 сделок это более чем достаточно для любого робота, для того чтобы показать его максимальную просадку, но ну, вот тут мы еще к тому же и поднагрузили его конкретно, но тем не менее, mm -hmm. вот, завтра постараемся так не нагружать, и поставим на такое же время, там на 7-8 часов, может быть на 10 часов, а почему такое время? Потому что а, вы, как человек, работаете на работе ну, примерно так же. 7-8 часов, да, на ногах. Кто-то дольше, кто-то меньше. Вот. И, ну, за 7 часов, там, 180 долларов, не заглядывая в программу, вы знаете, мне кажется, это нормальный результат. Вот. Даже более, чем достойный. Хотя можно, конечно, и гораздо больше деньги зарабатывать вот, разными способами. Что ж, всем спасибо за внимание, за ваше терпение по просмотру видео. Всем пока.